Всем привет! На связи мистер Фистерк. Сегодня мы продолжим играть в Warry: и View of the Vespas. Итак, в прошлый раз мы не так давно завершили задание с мельницей. Вот это большое задание. И есть тут еще что можно забрать, но это мы сделаем чуть попозже. И глядишь такие родник добьем на сто В Прошлый раз мы побеседовали с многими персонажами выклянчивали у них всякие умения, понасобирали еще задания, допустим, путь во тьму, и мне, я тебе повторили нам задания, карты тихого леса, и нового персонажа нашли Дали, который нам дал задание озеленение полей. Вот, сегодня у меня есть два пути, куда мне пойти, это либо ну, долбануться в тихий лес и тут по пути выполнить задание вся семья в сборе с непонятной наградой либо есть возможность попытать счастья на других уголках допустим чернильных топях да тут вот есть вот это местечко и есть эти местечки да также есть возможность это полагаю я фигу знаю, тут скорее всего нет никакой возможности в общем есть возможность ходить в чернильной топе и плюс побежаться вот в этой части есть есть какая еще возможность есть возможность наверное пройти испытание времени вот эта скорость Часто мы стали true-папкой-нагибатором, -пап так что, ну и тут вот забрать энергию по пути. Так что я даже не знаю, по какому пути мы пойдем, но я думаю, что есть смысл походить, пособирать то, что мы еще не дособрали, и потом вернуться сюда и пойти в тихий лес. Вот, так что поехали сюда перенестись да мы прям вот так вот можем пока волк сейчас что-то нам ничего не смог сдать в прошлый раз эх обидненько а давайте мы вот так вот сделаем что мы оп и вся энергия и все хп и мы тру папочки Так, а у нас тут я понял. Вот так вот все ломаем. Ух ты, боевое святилище. Я всех раздолбил. Пошла ты, и ты пошел, какие вы ватные, а уф пуф Гад. Пошел ты, ну, было не так сложно, <смех> Хе -хе, скажу вам честно, Че то нам дали, вот она, вот она улучшение ячейки для осколков теперь вы можете одновременно использовать больше осколков чем больше улучшения для ячейка осколков вы найдете тем больше осколков сможете использовать ух классная вещь эти осколки М -м -м, больше урона наносим и получаем договор жизни когда кончается энергия вы можете тратить жизнь на заклинание сбор жизни ну, нет. Вот эти штуки надо ставить. Очень, очень крутые. Магнит. Урон. Эти уроны берем. Поставим вот эту стрелямбу. Так, а что мы можем тут еще увидеть? Мы можем увидеть, что тут нифига нету. Там ничего нету. Ничегошеньки. Если есть ли смысл тёпать сюда? Давайте быстренько сгоняем. Э, Пусть он будет лучше внизу. Здесь, здесь все собрано и да? все собрано есть контакт чтобы тебя за нафиг? Скоряться только так. Ой-ой-ой, как им не сладко приходится моих выстрелов-то. Не, тут, наверное, все, да? Я прям в этом уверен что тут все добито да да да да понятно ну что ж давайте тогда тогда подыматься что ли выше и здесь по пути вот сюда заглянем и скорее всего вот эту ячейку соберем или а, проще вот так вот сделать Телепортнуться это будет реально проще. соберем тут вкусности. И снова в путь дорогу. Но нас уже хотят. Хотят, причем хотят вовсю. Вольно. есть Фрагменты чеки жизни поищите еще один и максимальный запас жизни увеличится классно классно вот в такие места очень классно попадать блин честно жалко что ты прыгаешь поэтому поэтому сделаем чтоб ты не прыгал да? ну ну да нам вниз Тут еще вот даже блин такая есть штучка да вот и думаю вниз летели не вниз Это что Оп тебя. Так, мы где-то тут типа вверху, да? Что за бред происходит? Оп. Фрагменты чеки энергии. Вы собрали чеки энергии. Максимальный запас энергии возрос ну мы просто сейчас читерами какими-то станем пока так а тут что мы можем мы можем пойти ниже ну нам ниже и надо да? я тоже могу стрелять так что не переживай я заточим под это. Э, какого фига? Так, а это что нам даст? Допустим, о -о, -о. О, о, о, это то самое место. Наконец-то. Я очень рад. Фрагменты чеки энергии у унарся. Фрагменты чеки энергии. Почти еще один. И ваш максимальный запас энергии увеличится. Так значит еще ниже есть возможность уйти, но мы пока сбегаем вот нашему другу, возможно там это рядом будет крючок и это будет классно, если так будет. Да, было время тут мы гоняли. собирали, понимаешь ли. извини, но... да блин, вы достали, серьезно. так... стоило ли это делать? за нафиг. Так, янка, и я могу упасть туда где не был. Ой, это на самом деле круто. Ну а здесь мы, это все что мы можем, да? Так, Клыквоя, вы нашли новый предмет для задания. Отличный трофей для храброго Моки. Много отлаги. Угу. Да знаю я, я так и понял, что, скорее всего, это будет где-то поблизости. И так оно и оказалось. Да. Так, значит, у нас там есть возможность энергии взять. Классную штучку вопрос как мы это сделаем да блин миллионок Ни ничего тут нету как ее достать Как ее достать? Интересно. Как ее достать? Вот как. хе <с -2> <с -2> Как тебя достать? А -а -а -а, может, у нас еще какое-то должно появиться супер-пупер умение. возможно кстати да чтоб тебе что ж такое-то Моки, держи о настоящий клык воя уж теперь-то никто не будет смеяться над моком храбрецом это тебе я не только храбрый, но еще и щедрый. Горликова руда. Отлично. С ее помощью искусственный мастер сможет что-нибудь починить. Круто. Немного отваги, побочное задание выполнено. Не мешай, дух. Я репетирую рассказ о своем легендарном сражении своем. Хе, хе хе хе Рассказ о легендарном сражении. Да-да-да, удивил ты меня ну что попробуем вот это испытание c уж у нас все получится или не получится тут вот каким-то макаром мы пропустили энергию Ладно, давайте тогда слетаем за этой энергией И потом вернемся сюда на испытание. Так. Значит, нам нужно тёпать влево, да? Ну, тут еще есть лощина волка, да? Частично. Частично что-то вниз. Блин. Спуститься может? Давайте. Я, если честно, не думал, что так пойду. А это для меня сюрприз. Сюрприз это круто. Сюрприз это круто. Так, что у нас тут? У нас тут все поломано. Ой, у меня что-то летит. Ой, это то место. Ой, ты гад. Прикольно, если честно, место. Пока. Про кого расстрелял вопрос? для тебя был специально М -м -м. блин а как как туда подняться как сюда упасть очень интересно Не ломается все это искусство чарк если честно я просто не понимаю как нам туда попасть но возможно какое-то мероприятие тут произойдет и все станет на свои места тут сразу все ясно и понятно там там ничего нету Так я хоть нет я не туда пошел. И вообще можно вот такую штуку сделать еще раз, да? Так, мы, если перепаркнемся сюда, то мило спустимся вниз, да? Давайте так и сделаем. Заберем ячейку энергии. Блин, обидно. Потерял время. Почему мы ее тут не забрали, интересно. Как так вышло? О. А, вот как вышло. Блягуха. О, как это все произошло Спокойно, да? Бомбанул я Бомбанул Так, теперь понятно, почему мы ее с вами не забрали Ой-ой-ой Выплываем, выплываем, выплываем. Кармиты, чеки, энергия. Мы его получить. Ну классно. Так, тут мы это дело прошли с вами. И здесь мы это дело пока не можем забрать. Так, куда мы направимся далее, да? Далее нам надо сюда, а чтобы сюда, нужно просто вот сюда. Все на самом деле просто. Продолжаем баловаться. Пик. Ой, сейчас будет классно, классно, классно, очень классно. Выше, да, надо. Да ты серьезно? Я же не знал, что с тобой делать. Думал, ты большая проблема. Извиняюсь. Ипешки! Ой. Раза падают, да? нельзя так что Ой, вспоминаем путь вниз здесь нужно повыше пойти и попасть в самую жопу Классно, уже уже тормозим. Ну ладно, хотя бы мы двигаемся уже плюсик. Ага, тут вон, как можно было? Я думал, почему он так быстро тут двигается, да? понимаешь ли да блин вы серьезно ладно я хоть тут теперь понимаю что есть возможность все это дело пройти заново получится должно-должно кос, прям вот рядом хожу и... и не могу прийти так Да что... что это такое? А, прям рядом был. Так. Вот и на моей улице праздник. У. Победа. 28 секунд надо было. Офигеть. Я смог это сделать. Просто классно. Что ж, я даже не знаю, рад я или не рад, но это очень-очень круто. Фу. Да, пришлось попотеть. Так и есть. И у нас тут какие-то шансы что-то найти вообще. Детло озера, чернильный топи. Давайте тут вот добьем это все место. Я очень хотел там чего-нибудь хороший такое найти и после этого обязательно, обязательно. Где-нибудь засейвимся. Прям по-любому, я уверен, там будут какие-то вкусняшки. Вот ты прыгаешь, прыгаешь, а то, Току, вот ты ж ничего не сломал. Че ты прыгаешь? И я тоже ничего не могу сломать. Ой-ой-ой. Ну давайте, вот я тут. так забил забил две рыбки ага. так третья есть надеюсь меня кусать никто больше не придет ой-ой-ой, как тут ё о а, спасибо, кэш не надо меня трогать я хороший, добрый дух помогать всем буду я так блин, после этого испытания я конечно в шоке и тут нифига у нас нету давайте мне эту всякую пучочку ну Ладно, я поплавать пойду. А, нифига не пойду, песок, да? Не все так просто. Не то я выбрал. Так, тут что у нас? Пушечки всякие разные, колотушки. ну а да что ж такое то дайте я их и Да, я здесь, давай, давай, плыви сюда. Так. И тут нас ждет совершенно ничего. Так, классно. Так. М -м, а что нас тут ждет-то? Перерыв, это круто так прям вот так вот делаем пиливаемся и готовимся к новым приколюшкам я тут как полагаю больше ничего нас не ждет тут что что тут о это походу надолго тут да? походу это реально надолго тут ладно давайте продолжим вот это путешествие уже в следующий раз раз тут у нас песок здесь вода мы скорее всего как-то выберемся вот сюда что ли да или нифига подобного короче куда-то мы наверное выберемся ну вот куда? Это, конечно, интересный вопрос. Тут мы опять же не пошли вниз. Зачем, да? Прав ли я, что я пошел сюда? Вот в чем вопрос. Пошла, ладно. Давайте попробуем в следующий раз это убегать тут. Передишь что-нибудь до нас кребем. Ну а на сегодня это все. С вами был Фиссерг. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.